Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу как можно скачать любой понравившийся вам аудиофайл без посторонних утилит и расширений, а с помощью возможности вашего браузера. Я буду показывать на примере браузера Яндекс. Открываем браузер и переходим например на сайт ВКонтакте. Здесь нам нужно открыть инструмент разработчика. Его открыть можно тремя способами. С помощью го горячих клавиш Ctrl-Shift-I, или клавишей F12, или настро нажать настройки, дополнительно, дополнительные инструменты, инструменты разработчиков. При любом случае откроется вот такое окно. Нам нужно перейти на вкладочку Network и поставить галочку Disable Cache. После чего нам нужно запустить любой аудиофайл, например, музыка. Запускаем какую-нибудь песню, и мы видим, у нас появилась ссылочка. Нажимаем два раза ссылочку, и у нас появляется проигрыватель браузера, где как раз играет эта песня. Если мы нажмем по меню, нам предложат загрузить этот аудиофайл. Нажимаем, у нас вот загрузка идет, все. Аудиофайл был загружен, после чего вы можете спокойно его перекидывать куда угодно. На этом урок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать под комментарий к видео. Или перейти на сайт «Помощь с компьютером».